Вот мы с Максимом поднялись на крышу. Да. Вот здесь смотри, осторожнее наступай, чтобы здесь вот дырки не стало. Вот так вот надо... Ой, замок пал. Так вот надо выходить. Опа! Вышли на крышу для того, чтобы проверить, заморожены или нет у нас вот эти фантрубы. Вот это фантруба, которая обеспечивает доступ воздуха для того чтобы смывалось хорошо так вот крыша не ходи на край а вот сюда идти. нет ты туда не за мной иди только вот нет туда нельзя ну, за мной идешь так это у нас телефонные провода на крыше снега немного скажем так иду я самую первую пантрубу над теленковой квартирой вот они возле каждого вот они, фантрубы. Вот она, открытая туда, все. А кто тут у нас ходил? А, это у нас ходили связисты, они проверяли свои растелекомовские провода здесь. Так, вот тут маленькая. Здесь вот в ней стоит антенна в какой-то фантрубе. А это уже возле подъезда 70. 70 -е, 71 -е пути. Так, а вот это самая первая там труба. Вот край. И вот она ничего тут не замерзла. Нет, там снег внутри. Там внутри снег. Максим, надержи камеру, я А зачем ты сыкаешь туда? Тут видишь снег? Видишь, внутри снег. Внутри... А, а, вот, зарегистрировалась здесь снег. Да. И это значит, что если когда.. Смываю унитаз. то воздух попадает в квартиру. В квартире пахнет. Сейчас в ване. Да, вот тут забито все. Видишь? Там вообще забито. Никакого продуха нету. Вот. Тут все забито и замерз. Так что я... Меня... Ты снимаешь, да как я тут тупчу. Да, там лед. Там лед. Поэтому запах у вас в квартире стоит. Там не просто лед, там камни. Там камни. Увидишь? видишь? Снимай, что я Там камни, не просто лед, а камни какие-то лежат. Я тут я надо сейчас... это пробивать. Кто сюда дурак? какой камни это накидал? В общем, тут камни, все. Ее надо либо летом чистить, либо еще что-нибудь. Немножко снега. Я вот рукой залезу. И там, там... Поэтому у вас запах идет в квартире. Есть в, этом, в других квартирах нет запах. Нет. Ну все, пошли. Цель выполнена. Ну и зря Нет, не зря. Мы узнали, почему в квартире стоит запах. Я, а, да. Я узнала, что это за трубы Я раньше не знала. Это фан-труба оказывается. Она стоит вот над каждым стояком. Вот стоит труба. Ну, ты мне помогал, ты меня страховала. Вдруг бы я упала. Я хотел бы взять ты не даешь. Нельзя там смотреть, там а потому что. Вон там, где был заборчик, а можно? там, большой накат снега. И ты можешь вместе со снегом туда провалиться. А можно, там, с этим вот кирпичиком вместе со мной сейчас подойдешь. А только вместе со мной. А вот эта фантурба, которая работает, я сейчас скажу, она чья. Это туалеты, туалеты. Вот рядом с туалетами квартира. А вот еще одна рабочая. Это вот где наш, это над нашей квартирой. Вот наш стояк. И она работает. А, и та работа, и, а вот здесь вот снегом забита. Вот она. И она тоже работает. Отсюда выходит теплый воздух. Mm -hmm. Да, и она не забита. А вот там забита. А вот это забита. Это не знаю, фигня, работает фигня, или нет, работает. но она забита какими-то фигнями. Вот здесь вот тоже рабочая. Смотри. Этого? Вот это рабочая тоже. Но смотри, отсюда даже пар выходит. Видишь Этого? как? А я раньше не знала, что такое фонтруба. Вот это тоже. Вот это туалеты, которые рядом с запасным выходом идут. А -а -а. Большие туалеты. А это забитая. А это Тут не работает. Она вообще не рабочая. Так. Тут тепло выходит у нас. Тут вот, вот еще. Рабочие. Но это, это туалет. Ну, на краю уже, который маленький туалет. Вот это элеватор, видишь? Не ну, держи меня только. Я боюсь, что ты упадешь. Делаю метров от этого края. Ну все, больше ближе не подходи. Остановка-то вон там у нас. Ну, все, пошли домой обратно. Нету. Вот такие у нас фантрубы. А та забита кирпичами. Надо ее прочищать. Будет уже не знаю в какое время. Как ее пробивать-то? А мне нельзя даже подойти. Или надо в квартирах, где выходит запах, ставить. Такие отдельные, Нас... не насосики, а трубы такие, которые прихватывают воздух. Все, все, пошли, пошли, товарищ буденовец. А да Все, нельзя тебе... Давай, слушайся не Нельзя, нельзя.